Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим на тему, как научиться слышать свою душу и какую роль в этом вопросе играют такие вещи, как интуиция, внутренняя вера, доверие миру, уровень наших вибраций и вибрация окружающего нас мира. Ну, давайте начинать с веры, ведь ее наличие является залогом успеха в любых, в общем-то, начинаниях, да? и через множество примеров мы видим, что большинство успехов, в общем-то, достигались людьми, которые во что-то очень сильно верили. А, Причем в некоторых случаях именно вера, она позволяла таким людям двигаться дальше, даже тогда, когда их окружала непонимающая толпа, которая их могла осмеивать или даже издеваться. В мире многое работает через принцип, в общем-то, куда смотришь, туда едешь. Но если ты во что-то не веришь, да, то и двигаться ты в эту сторону не будешь, так как будешь считать, что это, в общем-то, бессмысленно. Раньше люди не верили, что человек может летать. Но появились братья Райт, которые создали, в общем-то, первый самолет, они сели в него и полетели. И они отличались от остальных собственной верой в то, что это, в принципе, возможно. Именно она и привела их к успеху. И то же самое по отношению к сегодняшней нашей теме. Будет трудно научиться слышать человеку э, свою душу, тому, кто не верит, в принципе, что это возможно. Да? И особенно тому, кто, в принципе, не верит, что э, душа существует. Если вы такой человек, то смело можете закрывать это видео, чтобы вы не тратили свое время. Теперь о вибрациях. Самая, в общем-то, главная мысль этого ролика, она связана с повышением вибраций. И вот почему, когда человек находится в состоянии страха, злости, раздражения, там, зависти, ну и многое другое, то он опускается на уровень низких вибраций, для тела они, естественно, являются разрушительными, поэтому со временем могут привести к его болезням. И природа души от природа физического тела отличается тем, что она находится на более высоких вибрациях, и тело, душе просто необходимо для того, чтобы проявляться в таких плотных мирах, как наша планета Земля. И так как вибрации Земли для души находятся на уровне, который для нее является запредельно низким, и хотя душа и тело они в определенных диапазонах могут повышать или понижать уровень своих вибраций, тем не менее у них есть ну, такое пороговое значение, выше или ниже которого они не могут подниматься или опускаться. Но у них есть определенный такой связующий мостик, да? то есть определенный диапазон, в котором они могут взаимодействовать друг с другом. И я, знаете, постоянно сейчас говорю, что во время воплощения душа фокусируется на теле, а это значит, что ее вибрации находятся в диапазоне, который позволяет ей иметь с телом связь. И это и есть диапазон вибраций вот этого мостика, о котором я только что говорил. Вот причина, по которой нам просто ну, необходимо повышать уровень своих вибраций, если мы хотим наладить взаимосвязь со своей душой или хотим научиться ее, в общем-то, слышать. Ещё стоит сказать, что поднятие вибрации напрямую связано и со здоровьем. Точно так же, как многие знают, что для того, чтобы быть здоровым, необходимо поддерживать щелочную среду нашего организма. Ну и повышение вибрации и поддержание физического здоровья, здоровья по сути являются целью, которая не дает представления о том, как вообще к этому можно ну, прийти и как этого можно достичь. Но мы знаем, что для достижения результата можно использовать несколько путей, да, и каждый человек для себя, он может выбирать тот, который ему больше всего подходит. Ну, одни голодают, там, другие проходят всевозможные чистки, некоторые начинают больше есть овощей и фруктов, да? кто-то отказывается от мяса, кто-то употребляет воду с содой или капает в нее перекись, кто-то делает упор на спорте и так далее. И самое интересное, что так или иначе каждый из этих пунктов он работает по-своему, ну и соответственно приносит свои плоды. Что касается повышения вибраций, то в мире сейчас есть очень много инструментов и методик, которые могут помочь в этом процессе, и которые позволяют легче сонастроиться с душой. Это и йога, и медитация, и разные практики по расслаблению тела. Для некоторых в этой роли может быть молитва, да? и музыка, может быть, могут быть какие-то другие звуки определенной частоты, которые настраивают на успокоение ума. Также есть разные упражнения, выполнение которых приводит к позитивному мышлению, но по большому счету все сводится именно к успокоению ума. Давайте поясню, как это работает, и самое интересное примером послужит создание этого ролика. Сейчас вы смотрите материал, разные части которого мне не удавалось связать на протяжении нескольких дней, так как мне просто не удавалось сосредоточиться и расслабить свой ум. Но вот оно проявление дуальности. В момент создания этого ролика, да, одной из ночей я спал всего лишь 3-4 часа. Ну и для меня это очень мало. И хотя я испытывал физическую усталость, но именно в таком состоянии мой ум смог успокоиться, расслабиться и убрать избыточный потенциал, связанный с тем, что я не успеваю, ну, в общем-то, записать и смонтировать это видео к нужному времени. В итоге разные части, которые необходимо было увязать, они сами собой выстроились в логичную и понятную информационную такую линию, да, и все получилось. Так что вот так расслабление ума позволяет интуитивно проявляться внутреннему нашему знанию. Теперь об интуиции. Ну, Во-первых, интуиция, как и закон самосохранения для человеческого тела, для нас является такой базовой настройкой, которая работает автономно. Еще она является своеобразной связью между телом и душой, где энергия ну, вот именно связь, она протекает от души к телу. И самое интересное, что мы можем ее ощущать через наши чувства, хотя основная ее работа происходит на бессознательном уровне. И она настолько сильная, что работает фактически на любом уровне человеческих вибраций. Только разница заключается в том, что когда человек находится на низких вибрациях, то подобно закону самосохранения, интуиция, она чаще всего срабатывает как подушка безопасности, которая отводит его просто от очень опасных или крайне нежелательных ситуаций. А вот когда мы поднимаем наши тела на высокие вибрации, то интуиция начинает проявляться для нас как маяк, да, который может ну, вот быстрее вести нас к самому жеваемому варианту событий. Мне кажется, что уже каждый знает, что если человек живет в больших городах да, и почти не бывает на природе, то его энергия ну, потихонечку понижается и нужна подпитка. Поэтому необходимо выезжать на природу. Ну, хотя бы посещать городские парки. Но лучше всего, конечно, это выезжать за город, быть обязательно в лесах, выезжать к воде, к морям, озерам, ну, всему что угодно. И вода в этом случае, чем больше воды, тем лучше. Потому что, когда большой пласт воды, то он сам сначала напитывается энергией, и потом он позволяет передать энергию вам. Про все знают, что... Вода это как аккумулятор энергетический, да, который в себе содержит все энергии. И если этот аккумулятор, он находится на природе, а не где-то там в техническом парке, то, соответственно, вам это передается очень-очень хорошая энергия. На природе ум, в общем-то, всегда успокаивается сам собой, и в этом состоянии тем легче быть на одной волне с душой. Теперь и доверие к миру. Начну немножко издалека и напомню, что в данную секунду в этом воплощении, что бы мы ни делали, мы проявляем в абсолюте жизненный вариант, который ну, просто необходим нашей душе. И другими словами, мы являемся его создателями, поэтому известное выражение «мы достойны нашего мира» оно является на 100% верным, ведь еще перед тем, как мы приходим в воплощение, наша душа она подбирает жизненные условия, которые максимально подходят для того, чтобы, мы, ну, чтобы наша душа получила необходимый опыт. Я уже сегодня говорил, что во время воплощения душа фокусируется на нашем физическом теле. И если она перестает это делать, то с точки зрения нашего восприятия э, тело умирает. И наоборот, пока тело живет, то можно сказать и можно считать, что душа в том или ином виде продолжает на нем фокусироваться. И это значит, что душа это для чего-то необходимо. Причем самое интересное, что это относится даже к телам, которые находятся в коме или телам, которые находятся в состоянии клинической смерти. Я просто хочу напомнить сейчас, что если у вас по каким-то причинам что-то не получается, да например, слышать свою душу как сегодняшняя тема, а вам этого очень хочется, то для вашего успокоения могу сказать, что подобный опыт он мог быть предусмотрен вашей самой душой. А это значит, что именно он сейчас вам для чего-то и необходим. И если у вас что-то не получается, то это совсем не значит, что вам следует остановиться. И тем более это не значит, что желаемое не может к вам прийти. Наоборот, иногда более сложные стартовые условия являются для нас своеобразным трамплином, который позволяет в итоге получить больший результат. И у меня есть очень хороший пример сказанному. Я знаю человека, который родился ну, в очень-очень бедной семье. Но спустя время он своим трудом, какой-то смекалкой достиг больших результатов в своем определенном деле да, и стал богатым. И большой вопрос, достиг бы он этих результатов, если бы он родился в какой-то среднестатистической тривиальной семье. Поэтому если даже у вас что-то не получается, то не унывайте и в спокойном режиме продолжайте делать то, что считаете нужным. зная, что как минимум с точки зрения ну, души нашей все идет так, как надо. И когда человек искренне взаимодействует с миром через такой подход, то это показывает его веру, осознанность и понимание, что мир действительно о нем заботится. Ну что, буду заканчивать. Скорее всего я проговорил то, что многим и так известно – это не супер новый волшебный там, инструмент по настройке тела с душой. Да? Ну и, возможно, когда-то, конечно, и изобретут такой механизм, в котором там, нажал на кнопку, и ты волшебным образом настроился на, там, на свою душу. Но пока подобного механизма нет, то нам остается осознавать комплекс вот этих простых знаний, да, и делать, ну и начинать делать то, что в наших силах. То, что способно здесь и сейчас сделать нас более осознанными, счастливыми и проживающими свою жизнь в такой большей гармонии. И как только какое-то полезное знание попадает в человека и по-настоящему становится частью его, частью его внутреннего мира, да, к нему автоматически приходит внутреннее спокойствие, расслабленность, происходит затихание ума, а вибрации такого человека наоборот повышаются, да, и приходит здоровый оптимизм, приходит радость к жизни, и в таком состоянии человеку становится гораздо легче слышать свою душу. А если вы еще найдете для себя еще и занятия по душе, то это также усиливает общий эффект. Ну что, на сегодня все, буду с вами прощаться.